Всех приветствую, с вами Виктор Осипов. Сегодня мы разбираем перевод бесконечно-десятичной дроби в обыкновенную дробь и посмотрим три варианта. Первый вариант с использованием формулы суммы бесконечной геометрической прогрессии. Напомню, саму формулу выглядит она следующим образом. s равно b1. 1 минус Q, где, естественно, B1 — это первый член геометрической прогрессии, Q — это знаменатель геометрической прогрессии. И сразу посмотрим практику. Для начала разберем простой вариант. Есть бесконечная десятичная дробь, 0,2. Оно ну получается 2 в периоде, тут 2 десятых в периоде. Как она расписывается? Сама по себе это сумма бесконечного количества дробей, можно писать и дальше, но смысла нет. Давайте вот так оставим, и все. Что мы здесь видим? Мы видим, что первый член геометрической прогрессии в данном случае это 0,2. А знаменатель геометрической прогрессии, то есть вот здесь происходит умножение на 0,1. Здесь происходит умножение на 0,1. То есть каждый раз умножаем на 0,1, это и есть знаменатель геометрической прогрессии. Отметим себе. Ну и получается... Что у нас наша сумма представляет из себя? Отношение 0,2 к разности единицы минус 0,1. Будет 0,2 делить на 0,9. Естественно, на 10 можем числитель и знаменатель умножить и получить 2,9. Вот спокойненько перевели. Давайте возьмем немножко посложнее пример. В данном случае у нас вот такая вот дробь. То есть, когда... Период немножечко смещен. Но в данном случае тоже ничего существенно сложного не появится. Мы разобьем ее. То есть 0,2 плюс 0,45 тысячных. Потом будет 0,00045. Получается 100 тысячных. Ну и естественно дальше у нас период сохраняется. Какая существенная разница? В данном случае первый член, B1, у нас будет вот здесь. То есть тысячных. Знаменатель. Мы видим, что умножение происходит на сотую, поэтому это и будет, собственно, знаменатель. В таком случае наша сумма именно геометрической прогрессии, то есть вот этой ее части, будет... 0, тысячных на единицу минус 1 сотая. То есть 0, тысячных делится на 0,99. Ну что мы можем? Мы можем числитель и знаменатель умножить на 1000, получить 45,990. Ну и дальше немножечко сократить. В данном случае прекрасно сокращается на 45 и останется 1,22. Ну, а сама дробь в таком случае, она будет выглядеть несколько иначе. Потому что у нас же еще была вот эта часть. Поэтому мы спокойно к двум десятым прибавляем одну двадцать вторую. Надеюсь, объяснять, как общий знаменатель находится, не надо. Самый простой вариант перемножили. То есть, здесь на 22, здесь на 10. Ну, это самый прямолинейный, самый простой. То есть, не обязательно так делать. 44 до 10 делить на 200. 20. В результате получается 54,220, и мы можем с вами сократить на 2, получив 27 110 Вот первый вариант перевода бесконечной десятичной дроби с использованием именно формулы геометрической прогрессии, то есть суммы бесконечной геометрической прогрессии. Давайте посмотрим еще один вариант. Еще один вариант заключается... В использовании x, то есть мы будем делать уравнения. Лично так меня учили еще, когда я в шестом классе был. Или в пятом, на самом деле не совсем помню. Но не суть. Что есть? У нас в примере первая дробь была вот такого вида. Что мы делаем? Мы обозначаем ее спокойно за x. Дальше наша задача сместить период. То есть умножить на 10. Если мы на 10 эту дробь умножим, у нас будет 2 целых и 2 в периоде в периоде, соответственно, раз мы на 10 умножили, то вот здесь тоже умножение на 10 произойдет, получится 10х. Ну и что у нас выходит? Если мы из второго вычтем первое уравнение, получится вот такая вот штука. Тут и весь смысл в том, что при вычитании вот эти периоды они убираются, то есть остается у нас 9х равно 2. Ну и, соответственно, для того, чтобы найти x, достаточно поделить 2 девятых. Как видите, ответ получился такой же, как в предыдущем примере. Давайте смотрим посложнее дробь. То есть 0,245. За такую озвучку, конечно же, меня бы покарали. Но что ж поделаешь. Опять смысл. Принимаем за x. Дальше задача сместить так, чтобы у нас период стоял сразу после запятой. То есть Умножим спокойненько на 10. Получаем 2,45 в периоде равно 10х. Ну а теперь у нас происходит то же самое, что было в пункте А. То есть еще раз смещаем период, чтобы потом он вычился. То есть в данном случае надо умножить на 100 уже. Пусть 245. в периоде. 10х на 100 это 1000х. И теперь из третьего вычитаем... Спокойненько второе. Будет 1000х минус 10х. Равно в свою очередь 245 из 45 в периоде. Минус 2,45 целых 45 в периоде. Ну, как видите, периоды в данном случае тоже разности уберутся. То есть это у нас будет 243. И тогда мы с вами получаем. Давайте чуть-чуть в стороне напишем. 990х. Равно 243. Следовательно, х равен 243 делить на 990. Здесь можно немножечко сократить. Сократить на 9. И получается 27,110. Как видите, опять совпало с предыдущим вариантом перевода. И осталось рассмотреть третий вариант. Я его называю немножко читерский, с использованием формулы. Но какой есть, такой есть. Смысл данного варианта заключается в том, что мы просто запоминаем формулу. Выглядит она так. Если у вас есть какой-то период, то есть цифра А1 на 2, А3, ну и так до бесконечности, там Аn какая-то, то мы спокойно число, состоящее из цифр А1, А2, А3, Аn, делим на количество девяток, которое равно n штукам. Как использовать эту формулу? Ну, давайте посмотрим. Первую легкую 0,2. То есть у нас одно число 2 и одна девятка. Все, то есть 2 девятых сразу получаем. Чуть-чуть посложнее будет с вариантом B. У нас 0,245. Ну, то есть 2,45 в периоде. Что мы с вами делаем? Задача опять сместить период. То есть мы спокойно умножаем на 10... И делим на 10. то есть Пишем вот в таком варианте. То есть как бы мы представили данное число в числителе со знаменателем 1. И умножили числитель и знаменатель спокойно на 10. Дальше раскладываем, то есть целую часть выделяем и выделяем наш период. Отлично. Естественно, вот это мы уже с вами можем прекрасным образом представить через формулу. То есть написать 2 плюс 45 на 99 и делить все это хозяйство на 10. Придется приводить к общему знаменателю. Можно, конечно же, немножечко сократить. Если сократить на 9, здесь будет 5, здесь будет 11. Тогда мы с вами получим 22 плюс 5 делить на 11 и делить на 10. То есть, остается у нас 27 делить на 11, умноженное на 10. И это, в свою очередь, равно 27 110. Как видите, снова все совпало. В принципе, все три варианта я вам показал. Это три варианта, известные мне. Если, конечно же, вы какие-то еще иные знаете, я только буду рад. Пишите в комментарии, может быть, на них тоже какое-нибудь видео сделаем. Рад, что посмотрели. Надеюсь, пойдет вам на пользу. Не забывайте про подписку, лайки и до свидания.